А спонсор сегодняшнего видео — сервис LF Group, пожалуй, лучший сайт для поиска игроков. Ссылка в описании. Доброго времени суток, дамы и господа, с вами Прия. Само собой, иметь большое количество персонажей — это всегда полезно. Можно делать много походов в рейдике с целью дропа какого-либо предмета, трансможика, маунта. Можно какую-нибудь игрушку, например, быстрее формануть, можно быстрее формануть какого-либо маунта, например, с какого-либо рарника. Да, большое количество персонажей — это полезно. Также фестивальные маунты различные, ракета, тоже большое количество персонажей, это полезно. Альфа Dragonfly на текущий момент кипит. Стартанула первая неделя тестирования, и уже много-много-много всякой информации было найдено. И также была найдена информация о том, что будет ускоренная прокачка с 1 по 60 левел. Но там в каком-то промежутке она реально ускорена, а в каком-то она немножко замедлена. Обратимся к таблице и все увидим. Статейка на ссылочка, само собой, будет в описании. Четыре строчки текста о том, что меняют левел каждое дополнение, то, что на текущий момент в некоторых ситуациях, в некоторых левелах нужное количество опыта сократили примерно на 80%. Это очень большая цифра. С 1 по 10 уровня количество требуемого опыта уменьшено, с 10 по 32 увеличено, с 32 по 60 уменьшено. А далее табличка, то есть что у нас получается? Наш левел, какой нам нужно апнуть, сколько нужно было ранее опыта, получается, формануть И сколько нужно теперь опыта формануть ради того, чтобы апнуть следующий левел Да, действительно, то есть с 10 по 32 нам нужно просто больше опыта Тут вот на 17%, тут на 18% нужно больше опыта на 15% процентов больше опыта Это интересно довольно-таки То есть почему именно в этом промежутке Увеличенное количество требуемого опыта Для получения следующего левела Ну окей, дальше-то интереснее по факту Уже вот с 32 по 33 нужно на 3% процента меньше опыта А если мы рассмотрим 49-50 То нужно вообще на 70% процентов меньше опыта Чтобы я сделал на текущий момент? Um, наверное, на текущий момент я бы просто прокачал персов до левела примерно 32 второго стопнул их, а потом уже в Dragonflight в тот момент, когда стартнет припач, просто докачал бы, потому что не стоит забывать о том, что имеются ачивы на прокачку союзных раз, А у меня ни одной такой ачивы нет. Так что надо бы, наверное, заняться этим потихоньку, если будет время, а потом просто налегке залутать ачивы, прокачав, докачав персонажей из тридцать второго до 10. Ачивочки — это хорошо. Ачивочки — это реально классно. Так что как-то так. Можете подробно изучить. Как я уже ранее сказал, ссылочка будет в описании. Такая новость. Новость реально хорошая и благоприятно повлияет на увеличение количества персонажей у игроков. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!